Говоря глобально, человек, не разрешив свои проблемы на Земле, претендует на новые планеты. В локальном плане и индивидуальном человек, не разобравшись в себе, он доказывает другим, что он находится в роли жертвы только потому, что на него влияют условия и обстоятельства, над которыми он не властен. Давайте разберем этот Вопрос. Сопоставив разные мнения, создадим такого э, образ бинарной оппозиции э, мнений умнейших людей, которые много лет работали над разными вопросами. Например, Жан Фреско говорит, что человек полностью формируется под влиянием условий и обстоятельств. Это как э, Аристотель э, в психологии, скажем. С другой стороны Гегель. Оппозиционное мнение, что на человека влияют, влияют условия и обстоятельства настолько, насколько он позволяет им это делать. Это уже Платон в психологии. Что говорит также один из писателей Библии. Он говорит, исследуйте себя внимательно. Значит, корень лежит в исследовании в источники которые находятся в нас таким образом наши, наша личность наши черты характер эмоции мотивы все что угодно это не является нашей личностью на самом деле мы не авторы этих всех чувств и эмоций, мы просто их носители вот еще одну интересную точку зрения выражает один из писателей Библии, Иаков. Нисколько не сомневайтесь, потому что сомневающийся подобен морской волне, которую ветер гонит и бросает в разные стороны. Здесь речь идет о человеке естественном. Есть две психологии – естественный человек и рефлексивный человек. Естественный человек, он предсказуем, он ведомый, он руководствуется... Влияниями, которые получил, начиная с самого детства. Рефлексивный человек, он включает режим рефлекса. Такой человек, он создает себя сам. Поэтому здесь, в этом случае, в психологии рефлексивного человека, человек является доминантом над своими эмоциями. Он может управлять ими. Как можно это делать? И так как я не теоретик, я практик, то на личном опыте я убедился, что концепции Фреско в большинстве своем утопические. И поэтому я говорю об этом не потому, что это урок психоаналитики, а потому, что это передача личного опыта, достижению успеха посредством работы над собой, и процессом метаморфозы личности. Не кажется ли противоречивым говорить одновременно о всех областях, о духовной, э, финансовой, о здоровье, семье? Вовсе нет. Почему? Потому что один словарь определяет слово счастье как чувство полноты. Чтобы иметь чувство полноты, нужно владеть всеми необходимыми элементами механизма счастья. Я хочу вам рассказать о правиле четырех отношений. Четыре отношения – это как четыре ноги, на которых, на которых крепко стоит лошадь и с помощью которых может мчаться по просторам свободной природы. Для этого нам нужно выбрать первое – это отношение с создателем. Когда у вас есть отношения с создателем, у вас функционирует важнейшая часть бытия человеческого. Второе отношение – это к самому себе, потому что если у вас нет гармонии с собой и со Вселенной, которая вас окружает и которой вы являетесь частью ее, то вы не можете иметь чувство полноты. И из двух частей, которые состоит человек из духовной и физической, между ними сплачивает их наша физиология, а мозг является как раз центром, этого физиологического механизма, потому что, как вы знаете, все наши конечности, нервы, все связано с, с мозгом. Это мозг дает нам сигнал каждый раз, на, как реагировать на все, что угодно, все, что окружает нас. Поэтому это важнейшая часть нашей полноты. Отношения в семье это третье отношение, которое очень важно для вашего бытия. Почему? Потому что это важно, как чувствует себя ваша вторая половина, как чувствуют мелкие ваши половинчики. И четвертое отношение это финансовое отношение. Почему? Потому что то, как вы смотрите на финансы, говорит о вашем состоянии и вашем окружении, как вы управляете вашими условиями. И как бы парадоксально это ни звучало, мы можем влиять на нашего внутреннего человека, и наше ну, внутреннее «я» может влиять на нас и воздействовать при принятии наших решений. Необходимо переключиться от пассивного естественного человека в режим рефлексивного человека. Почему говорится, что в подростковом возрасте это самый сложный период? Потому что в детстве чистый лист, на котором начинается записываться история человека. Ребенок подвержен полностью влиянию, и он пока не может, у него не работает вот этот режим рефлексивный. В подростковом возрасте появляются изменения физиологические и у ребенка появляется возможность переключиться на другой режим. От режима по умолчанию на режим рефлексивного человека. Это как люди, которые владеют компьютерами. Большинство из них они оставляют всегда на режиме по умолчанию. Мало кто заходит в систему, чтобы поменять и сделать по-своему. Так и человек в своей жизни он продолжает жить как ребенок. да. Если было бы, как говорят, зеркало души, и человек мог бы посмотреть на своего внутреннего человека, он бы ужаснулся, потому что он бы увидел, как он выглядит, в его внутренний человек, неразвитый. Не это и является одна и не одна из... Это самая главная причина разводов, когда один из двух... Человек союза института брачного останавливается один развиваться, другой продолжает. Люди ищут в другом причины, люди ищут и в своих проблемах личных причины где угодно, но не там, где нужно. Человек заглушает свои проблемы алкоголем. Другой идет к психологу. Ничего против психологов не имею. Человек пришел к кабинет, поставил ноги на стол или лег на диван, удобная поза, чтобы выковыривать прошлое и заниматься самобичеванием. Расскажите о своем детстве. Расскажите, какие у вас отношения были с отцом, а какие с матерью, о ваших сексуальных желаниях. Все это прекрасно для психоаналитики, но не для того, чтобы человек мог научиться, как управлять своей жизнью. Потому что управление своей жизнью, это похоже управлением автомобилем. Если вы мчитесь по трассе, что вам нужно делать? Вам нужно, каждый водитель знает это, нужно смотреть вперед обязательно, во-первых. Во-вторых, нужно знать, куда ты едешь. И если нужно что-то приблизительно мельком посмотреть назад, для этого есть зеркала заднего видения. Для этого не нужно тормозить, останавливаться полностью, поворачиваться и смотреть назад. То, что происходит с людьми, которые ищут проблемы в себе, потому что то, что прошло, ты не можешь никак влиять на это. Ты можешь влиять на свое будущее. В... В настоящем времени ты можешь работать над своим будущим, но ты не можешь работать над прошлым. Если прошлое тебе только нужно для осторожности в будущем, тебе не нужно приостанавливаться полностью. Поэтому нужно искать проблему не в себе. Нужно исследовать в общем суть человека и искать не там, где что-то не так идет нам нужно искать как сделать чтобы все шло как нужно знаете мне нравится как куклачев привел пример он сказал, человек, который не планирует свой день, он как Бобик, да, собачка вышла на улицу, она не знает, куда ей бежать. Один предложил косточку, он, она побежала туда, другой позвал ее туда, и день прошел, как у Бобика. То есть у тебя ничего не запланировано, так же и жизнь, человек может ничего не планировать, и посмотрим, как получится, а потом... А почему вот так получилось? Потому что все работает по законам. Не только есть люди, да, там это ярлыки, там законы физики, химии. Может быть, на самом деле нет никакой физики, нет никакой химии, есть просто законы вселенной, потому что эти же законы, которые мы называем законом притяжения в физике, оно работает и в ментальном мире. Мы можем притягать к себе все, что угодно. Мы притягаем к себе людей, деньги, условия и так далее. Все, что вы хотите, вы можете пользоваться этим. Вам об этом не говорят многие успешные люди, многие эгоистичные люди, когда им задают вопрос, интервью и так далее. Говорят, ну, мне просто повезло. Ничего подобного. Никому ни в чем не везет. Человек... Прилагает усилия, чтобы ему повезло. Если ты не приложил никаких усилий, нифига тебе не повезет.